Сегодня мы вам покажем обзор на э, сервер с покемонами на лаунчере Black Dragon. Мы ссылку вам оставим. Ну, ты оставишь, да. И у меня не совсем сильный покемон, у меня бульбазавр 15-го левела. А у моего друга много очень сильных покемонов. Поэтому я не думаю, что я его выиграю. Ну, один раз выиграл, только потом проиграл. Начнем? На игроков? Ой, да ну тебя! Ой, иди ты. Нет! Стоп, это какой уровень? мне нужен покебол слушай давай сделаем себе нормальные покеболы и словим мне покемонов то что я с одним покемоном задолбался ходить да ой реально круто Моего друга не совсем, может быть, слышно, потому что у него микрофон плохой. Ну, не слышно его плохо. Слышно его плохо. Поэтому, в принципе... Ля-лякать на... в этом видео буду только я, может. О, игрок вверх ногами. Да, не совсем прикольно. Э, Славик, давай от этот... Нигде а этот. Где можно взять нормальный покебол? Пошли тогда этот. В большой город, и найдемся. А... Ну, а ты... Привет. Ау. Всем спасибо за просмотр. Вам с вами был Борислав и Славик. И в следующих сериях у нас уже хорошие микрофоны. Надеюсь, будут. Пока.